Меня зовут Игорь Рубцов, я прошел предварительную консультацию по программе предназначения. Для меня была эта тема, связанная с графологией, достаточно новая тема. Тема оказалась достаточно интересная как инструмент. Действительно, то, что Ирина скажем, рассказала по моему во многом соответствовала моему ощущению да, от того, что я имею сейчас. Ну, есть над чем работать дальше. Рекомендовать могу, наверное, всем тем, кто хочет развиваться, и для кого этот инструмент кажется эффективным среди множества существующих других.